Всем здорово! С вами Гидро 94. Первая учебная неделя закончилась. Моя рабочая неделя тоже. Мармок выпустил новый ролик. Причем этот ролик ⁇ Игра дно, выживей со мной в лесу, новая рубрика. Здесь что это за новая рубрика такая, давайте смотреть. Модный тилер в начале игры. Прежде чем начнется видео, хочу сказать, что оно из новой рубрики на этом канале. <соцентральный> я уверен, что вы уже а сами догадались Матрицы. об этом, исходя из названия. Но не слышал, я хочу попытаться объяснить все же, о чем эта рубрика. Все очень просто. Смотрите, У нас две награды есть в других игр. Да. И в нем куча. Ну куча и маленькая тележка мелких игр. Симуляторы, инди, мини, ранний доступ, как хороших, так и плохих. Да, полно а таких. Стартам, там лютый яд. Просто... Вы я буду в это играть, а вы будете следить за моими страданиями. Но вы же для этого здесь мелкие извращенцы. За <свят> все, отпускаю вас, надежда на то, что вы проведете эти минуты в кайф. Жду вас в конце видео. Запускай сферу. <свят> Запускай сферу. <свят> ну, вообще, я же хотел, чтобы он уже наконец, новый какой-нибудь труб придумал. Хотя бы для новой рубрики. Welcome to long uh, наконец-то геймплей. Я сделал гладкий. Фу. Uh, у меня бяка на. Uh, откуда с курицей взялась? Бля-бля-бля, надо заткнуть утечку. Ам, um, я инженер от Бога. Для затыкания необходим объект без сквозных отверстий. Нихуя. Без сквозных отверстий понял. Да, уже не было. Насквозь продумает курицу. Отверстие, что я уже догадываюсь, зачем одиноким космонавтом в космосе куры. Жвачка! Я про забыл. Стой, стой, стой, стой. Сам, ты хочешь жвачку в курицу забегнуть? Наткнуть сквозные отверстия. я сделаю все максимально нежно, пупсик. Ам где она? Куда она делалась? я не то нажал, что ли? Аааа! -а -а! <рисот》рисот》> Все намного проще. Я-то уже был готов ей бублигум в жопу затолкать. мы тоже готовы, это тоже увидеть. Кидографическая станция откладывалась. По внутренним программным сетям. Короче, нихера непонятно. Главное, что мы ее сделали. Давай починим компьютер. Что-то сложнейший механизм на груду металла похож. То есть, по вас, постучал... В минут собирал материалы, чтобы создать электрофоническую херню, чтобы просто им кого подхерать. Для достижения вашего уровня необходимо создать какое-то дерьмо, обязанное разработчиком. Игра с ломкой четвертой стены, видимо, да? Простите, что? Ладно. Если это... Лом? Где? Где-то дерьмо навязанное разработчиками. Дерьмо то дерьмо навязанное разработчиками. Мармоку даже шутить не надо, она уже все готова. Ой, как хорошо. Ой, какой здесь классный интерьер. Вы не находите? Какая-то рука на палочке. А потолки-то какие? Тьфу, тьфу, все нормально. Все, У меня есть все, У меня есть все ингредиенты. Давайте создадим эту херобобину, навязанную разработчиками. Давай, давай. Так, пойди-ка сюда. Ого! Уникальная всем пока... Получен, получен, получен, получен максимальный. Получен, получен максимальный. И это за херомантия? Хехеха, я не знать, что это за фигня. Погодите. Это по-моему песен. Посмотрим это другого ракурса. Или мне кажется. Тебе не кажется. Или, или надо мной жесткости будет. Это, же, это же, огромный металлический хер. Им еще можно ударить. А да еще себя там -то ударить. Себя. Кто это придумал? Так жутко. Что так. это за игра? Всем привет, с вами Мармок Бир. Сегодня я вам покажу, как правильно... Так, это же хоть другая игра, да? Научу добывать себе еду и разным хитростям по выживанию в подобных условиях. О, смотрите, мы что-то нашли. Неизвестный гриб. Неизвестный гриб. Обязательно к употреблению, потому что здесь витамины... <с> Да, знаете, у, к употреблению. Я, я, просто вспомнил творчество Фейса. О, да. Каку... Я Какой бы я... тоже так промолился. Змея, Гремуча, главное в таких ситуациях не паниковать, не паникуйте, дайте змее уйти. А, я не бойся, не, не бойся меня. Я против насилия, я уважаю дикую природу. Бля, чем захуярить эту тварь? Я против насилия. Да что за? Я не могу. Кулаками что ли пойти на нее? Нет, змея кулаками сегодня уже душа Не, боимся использовать подручные вещи для создания каких-либо устройств Во избежание контакта с подобным опасным лесным представителем Камон, безрукая херь Давай, ах ты ж тварь, токсичная Она вообще -то ядовитая Успела цапнуть, сука Гони сюда шкуру и деньги в этих местах вводится очень. У огромное, тебя здоровье отнимается, потому что животных. ты тебя ядом рванули. Вышнего внимания. О, дикий кабан. Ну зачем так кричать? Мы немножко подустали. Главное сейчас, чтобы на нас не напал какой-либо опасный хищник, пока мы бессильны. О, смотрите, там здесь остатки самолета. Не отвлекаемся. Давайте все понять, что вы здесь контролируете ситуацию. Вы царь джунглей. Я же говорю, тебе траванул из меня. Вызовите скорую кто-нибудь. Прожито ноль дней, пройдено 1,3 километра, отрыгнуто три раза. Даже это учитывается. Мне кажется, мне пора писать гид по выживанию. Я... Ребят, серьезно, вот, серьезно, если вы идите, либо ставьте на паузу и доедайте, либо перемотайте этот момент, на экране сейчас появится тайм-код, потому что, я, короче, предупредил. предел. Что это, блядь? <звёк> это... Что это такое? Это звук пердежа? Да, кажется. Ёб твою мать, это здесь клубника в жопе. И клубника. Че? -то, Тут по кишечнику, и, конечно, что ли, типа, движутся? И... Туалетная б... бумага-то зачем в жопу пихать? Лампочка, что? Использовать? Пиздони меня в затылок, подрабатывайся типа, за какашу играть, которая должна жопу найти выход, типа, что ли? Лампочка в жопе горячая. Видимо, у кого-то идеи через жопу выходят, а потом вот игры такие появляются. К чему всё? Бля, а, спатькова-то нахуя сюда. Всё. Так, это чё? Писон Антонович. Не до GTA какой-то. Да -да. Крабик. К как он двигается? На каком как так в сторону ловно, там у него на поле Или у него лом в жопе? Сука, как же мерзко он спринтует! Но, я, я, я отвечаю, а так... в нашей стране военкоме таких заберет. И базука еще есть. О. <possibilities> Просто на плечо РПГ через плечо Давайте пульнем снаряд куда-то Туда. Восхитительно а Что это, это было? Что за приблуда? Тарация какая ét... <сORCIA> <сORCIA> <сORCIA> Больше похоже на пульт управления вот, Или динамир Рация в руках А, ты С4 У -у! Ура, бесконечный С4 не совсем равномерно раскидал, но. рокет Джамп прям. Мать твою! Мяу, мяу, мяу, утираем откопа. Ух, смотри! Почему в этой игре никого нет? О, эти тоже взрываются. Шикардос. Что это? Ещё одна. Йо! Она больше захр. Твою Пошла нахер, зубочистка, А ты её возьмешь? Я чувствую влажность. Что это такое? Силу, ребята, я чувствую, что я могу все. Ну, кроме как видеть, что справа. вот именно. Еще я отдача здоровая. Ничего себе отдача у этой штукенцы. Такой прям про... Рокет-джамп. Я... Я могу летать. Сейчас за предел карты улетит. Блять. Я потерялся. И на это а, что? Ставьте лайк. Какой-то гробик. А, я же не прошу лайков, да. Оставляйте свои комментарии. Ой, ребзя, я волнуюсь. Напишите свое мнение в комментах о новой рубрике, Надеюсь на здравую критику и дельные советы. Здесь был гребаный Мармок это самая новая рубрика. Пока! У Мармока в одном видео мистики больше, чем у рен за год. Мармок, у тебя антивирс плохой, поэтому ты и заболел. Итак, что ты прочитал за лето? Я прочитал все комментарии в рамках Мармока. Ну да. Не включать до лета, ну, он выключил. Выключил. Мне понравилась эта новая рубрика. Мормок, делай еще. <laughs> вот реально таких вот игр там дофига вот в стиме, там в GameJolt где-нибудь еще можешь найти. Их много. И... Иногда попадаются вообще там каким нибудь клоны Там просто какая-нибудь моделька заменена одну на другую И все По сути одно и то же Ладно, если понравилась моя реакция Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки Жмите на какой-нибудь что-нибудь рассказать на видео группу вконтакте, подписывайтесь на мистер Мармок, И до следующего видео